Привет, друзья! В этом видео мы рассмотрим готовый шаблон с настроенными фильтрами дельты в индикаторе Cluster Search. Данные шаблоны позволяют находить места дисбалансов между рыночными покупателями и продавцами, что позволяет определить, где были сформированы скопления лимитных ордеров покупателей или продавцов и отследить реакцию цены на них.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 Здесь мы можем скачать шаблоны для инструментов московской биржи, таких как фьючерсы на РТС, доллар-рубль, Сбербанк, нефть марки бренд и Газпром. А также инструментов чикагской биржи, таких как фьючерсы на евро, фунт, канадский доллар, Ену, золото, нефть и S&P мини. Скачиваем шаблоны для CMI. Шаблоны скачиваются в едином архиве. Разархивируем файл. Здесь выбираем шаблоны для минутного графика с настроенной индикацией дельты. Разархивируем шаблон для фьючерса на евро. В архиве мы видим изображение того, как выглядит данный шаблон в действии и, конечно, сам шаблон. Файлы шаблона FATAS имеют расширение .lo. Применим этот шаблон к графику. Для этого из графика вызываем окно «Шаблоны». Здесь нажимаем «Загрузить из файла». Находим путь расположения шаблона и выбираем файл с расширением LO. В данном готовом шаблоне настроены 4 индикатора Cluster Search с параметрами фильтра по дельте 200 минус 200, 171 и минус 171. Также в шаблоне стоит дополнительный параметр объединения пяти ценовых уровней. При совмещении ценовых уровней мы получаем более крупный кластер и отслеживаем, какое влияние он оказывает на цену. Ромбы красного цвета выделяют кластеры с положительной дельтой. Ромбы зеленого цвета выделяют кластеры с отрицательной дельтой. Очень часто при дисбалансах происходит ускорение рынка, но также скопление таких кластеров может разворачивать рынок по причине установленной лимитной заявки большого размера. Эти кластера могут служить сильными внутридневными уровнями поддержек и сопротивлений. На их тестах нужно отслеживать реакцию цены, так как очень вероятен отскок от таких кластеров. Аналогично такой шаблон работает и на российском рынке. Для примера загрузим шаблон для фьючерсного контракта RTS. Настройки для каждого инструмента подобраны индивидуально. Для РИ фильтр по дельте установлен в размере 450 и минус 450 контрактов. Эти кластеры не являются экстремальными, но часто встречаются по ходу движения ближе к концу импульса. Также их можно заметить перед окончаниями коррекций и разворотами. Нужно понимать, что любой перевес лимитных ордеров одной из сторон является признаком вероятного интереса к данным ценам большого количества участников рынка или крупного игрока. Итак, используя фильтр по дельте и индикатор кластер Search, вы можете видеть места, где прошел дисбаланс крупного объема в кластере. А применив такой готовый шаблон, вы можете сразу начать эффективно анализировать различные рынки, которые доступны в платформе ATAS. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. И если еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь на наш канал.